Ребята, всем привет! Вот э, забрал недавно посылку с AliExpress. Лежала на меня, решил сделать распаковку. Заказывал я э, битки, э, снарядные битки, то есть перчатки идут просто для защиты рук при работе по груше там по мешку не важно да давайте распакуем посмотрим шли они не помню честно около 20 дней ну, неплохо дошли брала их долларов за 10 не помню точно. Ссылку найдете в описании на товар. Посмотрите уже. Кому интересно, заказывайте. Продавец хороший. Проблем нет. Есть выбор размера. Есть черная. Я брал белые. В белом цвете. Отложим все лишнее. Очередные проблемы с камерой. Извините. Так, давайте уберем целлофан и посмотрим, что да как. Как видите, размер М, -ка. как и заказывал, белый цвет. Уберем все лишнее. Так, и что у нас есть? Есть у нас пара перчаток. Фирма Квон. Как-то так. Не знаю, правильно ли. Материал. Как бы, с одной стороны, прессованная кожа, да? полиуретан, Но она плотная, не плотная, а тонкий материал. И ощущение, что это кожзам. Так что не могу точно сказать. Вот, Они тянутся, очень мягенькие, и где-то здесь, вот, размер N. Здесь вот умягчители, все мягенькое. Давайте примерим. Сейчас примерю скажу ощущения да очень мягкие очень удобные перчатки здесь у нас липучка липучка на резинке так зажимается все видим вторую так внутри шоу в принципе неплохой И нет никаких проблем все тянется. Все на резинках. Качественно, но опять же материал. Не знаю, как они продержатся. Я вам скажу в дальнейшем, как они себя показывают. На руку садится неплохо, так как резинка. Так, продолжим, ребят. А, решили проблему. Перчатки, да? Ну, как видите, на руках сидят отлично. Вот, вот эти вот вставки очень хорошо помогают для хвата. Ну, то есть для крепкости, как бы, кулака. Мягенькие вставки, все умягченное. Но, опять же, не знаю, как они будут держаться. Сколько они продержатся. Материал такой, знаете, хиленький материал, тоненький, но приятный, мягкий. Все на резинках, пальцы на резинках. Размер подошел. Ссылку вы найдете в описании под видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока! We'll yeah.